У нас цивилизация мы живем здесь семьей в доме вместе с муж я и наших семеро детей это наше традиционное хозяйство и это я так говорю это наш стиль жизни мы вот живем нашими собаками То есть, вот это должно быть на груди, видите, да? И потом очень легко, главное лапы, чтобы не вывернуть лапку. Э -э некоторые собаки активные, нужно в, в локте вот так согнуть, да, взять. Но ну, она уже умная, она, поэтому сама, можно сказать, подает. Есть такие собаки молодые, которые… вот такие все. Спустили, лапку обязательно в локте вот так вот согнули. Раз, два, все. Сзади э -э пастромок карабин. Ну и спереди мы называем поводок шейник. Все, и собака вот так вот бежит, ну, бежит дальше. Вопросы наших собак спеть песню приветствия для вас. Они у нас музыкальные собаки, помимо того, что спортивные. По управлению большими упряжками. Это не то, что было вчера. Здесь нельзя такой драйв, нельзя гонковать. Вы должны первое. Когда мы стартуем, сейчас, они э, свежие и они хотят быстро бежать. Если они будут быстро бежать, у них может случиться проблема: либо где-то сустав вылетит, либо лапу надломят. Еще потяг. Поэтому мы всегда выходим тормаживая гасим скорость. И выходим, особенно здесь сейчас будут повороты резкие, чтобы вам не упасть. Выходим на тормоза. Лучше погасить скорость собак, да? но потом уже на прямой можете то сети и притормаживать, чтобы скорость была небольшой. то И на на камульцу и То есть вот это мероприятие, которое сейчас проходит здесь, оно проходит на уровне, как большая голка, у нас в Беренге. Именно вся подготовка, сейчас которая вот здесь, это как большая гонка, понимаете, это очень достаточно серьезно. Это не просто а получились сейчас как бы какие-то покатушки на собачках, но почему, потому что мы на вас возлагаем полную ответственность за вот эти команды, то есть собачьи команды. То есть ответственность вся лежит полностью на вас, почему, потому что мы будем только наблюдать за вами со стороны. И если будет какой-то фос-мажор, тогда мы придем на помощь. będziemy wracać w narki. Przed no, no, no, tak jak będziemy przejrzać przez tą miejscowość. Gdzie jest, gdzie jest ten sklep. W związku z tym... Bo wczoraj było wyjątkowo fajnie i wyjątkowo dobrze. Wyruszyliśmy z chroniska, wstaliśmy rano, zjedliśmy jakieś tam szybko śniadanie, a następnie zgrupowaliśmy się w siedem zespołów po dwie po sanie i każde sanie były ciągnięte przez osiem psów. Następnie zjechaliśmy w dół, to była trasa około 4-5 godzin, na początku dość szybko psy były posuwało się bardzo sprawnie i szybko ponieważ jechaliśmy też z górki, więc były takie dość ciekawe warunki i prawie ekstremalne sytuacje. Kilka osób się wywróciło tak to tradycyjnie, ale był wyjątkowy fan. I dojechaliśmy tutaj w miejsce, gdzie jest, gdzie spędziliśmy noc, gdzie jest małe jezioro, rozumiem, którego nie widać. Jest zamrożone gdzie jest ma ma ma masa śniegu. Tutaj już mamy cztery namioty przygotowane miejsce, gdzie mogliśmy spokojnie sobie zjeść i odpocząć I don't know.